Домики засыпаны снегом, двери из-за снега не закрываются, поэтому сейчас все выходим по возможности и едем на и... И следующих вопросах на двойке, на двойке и на Шершака придет. Они до вас, то вас заведут. Идем, идем, идем, идем, идем. Давай, утинда, утинда, ут, ут, ут. Говорит, я гуляш приготовил. А, ну, <не знаю>. Она взорвалась. Да. А, а еще да вот, смотрите, цена. Ну, ну, тут доработать надо. Чуть-чуть доработайте и все. Это самый классный подарок, который дарили родители молодоженам когда-либо на свадьбе. Картина из пятитысячных купюр. Классно! Это стоит того, чтобы это увидеть. Вы видели что-то более страшное вообще. Смотрю, куда моя жизнь вместе с тобой катится. Никуда она не катится, она уже давно там. Фунтик, бро, принеси бумагу. Спасибо. Ну все, поцеловал, обнял, ушел. Спасибо. Как ты решил, поможет? Пересоть надо быстрее, если мы хотим прости хотя бы одной. Я бы хотел сначала сейчас смотреть. Я буду ждать вызова. Спасибо. Доктор Грай. В Чите есть вот такой вот золотой троллейбус, называется Адский троллейбус. Знаете почему? Сейчас покажу. Вот смотрите, какой он веселый. Его разорвало по Адский троллейбус называется. Соседи со своей дрелью достали на протяжении полутора месяцев, каждый день сверлят. Купил, в общем, такую штуку на Алиэкспресс. Запи... Вот, вот, сверлят, даже сейчас. В общем, как она работает, 10 долларов стоит, прислоняем ее к стене, главное, чтобы болт касался стены. Теперь, я скачал программу, коты называется, то есть будет крик котов, программное обеспечение, можно компьютер, можно к телефону, без разницы, куда скачать, то есть, нажимаем, что у нас, у нас здесь тишина в этой комнате, вообще ничего не слышно, заходим сюда, опа, Как вам? Как вам? И здесь? А здесь тишина. Обратно. Ром, сто раз по этой дороге проезжал. Что, слепой, что ли? Заткнись. An for you. <laughs> что такое Zoom в Samsung? Сейчас вы увидите. Нажимаю 30x. Поехали. Что вижу я? И что видит телефон? Любой текст. Так, на людей поехали. Лицо человека, блин. Вы прикиньте? Что еще можно увидеть? Другой человек. Вот эти ребята. О, консультант. Где? О, консультант идет. Прекрасно. Охренеть вообще.